Суету навести охота. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. No, God, please, no! No! No! Тех, просто любит жизнь. Ну что, ребятки, очередная порция жесткого порева или, как это можно выразить, более культурно, очередная порция альтернативного геймплея на ваших экранах. Для новичков и страдающих амнезией напомню, что в этой рубрике мы тестируем почти полностью непрокачанную технику и, самое главное, с альтернативными снарядами. Ой, в случае же с нашим сегодняшним героем, Чифтейном МК-3, я буду использовать данные модификаторы, ибо без них геймплей на якобы среднем танке становится слишком убогим. Тезисно по применению. Средний танк, хотя цифры, массы и максимальной скорости говорят нам совсем совсем обратном, но все же как для среднего танка, броня, ВЛД и в особенности башни очень даже хорошо держат каморные снаряды. Ну а ламы от той же 55-ки, 62-ки или Т-55АМ1 может сдержать только башню, и то с вероятностью ну 50 на 50. И это танки нашего БРа, что с нами будет если мы окажемся внизу списка, я думаю вы прекрасно понимаете. ЕСТЕСТВЕННО. Но за счет большого заброневого пространства, живучесть какая то никакая у нас все таки имеется. Наличие у нас 120 мм дрын с годной 8 секунд, но снаряды, снаряды, по сути я мог бы играть и с хэшами и с подкалиберами, ибо страдать вы будете и с теми и с другими. Но за счет баллистики подкалиберы все-таки считаются основными. И по сути мы имеем плохую подвижность, плохую броню и недомаживающий ствол. А что же у нас тогда есть такого, что могло бы оправдать все эти недостатки? Может быть опал или дальномер? Не лазерный, кстати. Или, например, очень важный модификатор ПНВ? Не, ребятки. Нихуя! По сути у нас есть только наш длинный ствол. Такой ненавязчивой рекламой контрацепции, ведь танкисты, любящие геймплей на такой технике, чаще всего предпочитают нестандартные методы самоудовлетворения. Oh, shit, I'm sorry. Чаще всего эти методы еще и не самые гигиеничные, и поэтому этот кожух на стволе здесь как никогда кстати. Ну а теперь давайте посмотрим на этот гениальнейший геймплей с применением хэш-фугаса. В первом же бою, как вы видите, у меня нет ни ремки, ни петушителя. Это, конечно, не значит, что это первый бой, но не будет же ваш адамчик вас на ⁇ бывать. Вижу противника и делаю просто easy kill от бедра носкопом, а затем повторяю то же самое с type 89. Главное здесь попасть в основную броню. Дальше встречаю вкусного тигра и прямо через голды отправляю фрицев непосредственно к Одину. Потом на меня быканула какая-то шавка, и в итоге я ее выжданул сплэшем. Заметь, если бы не стенка позади противника, снаряд бы просто-напросто прошел сквозь танк. Пламенный привет улитки. Но в следующем бою нас ждет невероятно захватывающий дух, пятиминутный круиз, срез подоточки, где я встретил потерянную 55-ку и легко под башню ее скипнул. Потом я встретил Лепика и посмотрите, куда ему попал. Будь у меня заряжен под калик, нюхал бы Адам Бебру. Как, впрочем, в случае и с этой зениткой. В обоих случаях спас меня именно хэш-фугас, в то время как под добавил бы, наверное, еще одно критическое повреждение ануса. Ну а закончил все, естественно, невероятно сложным тактическим сбросом всех подвесов петухолета мне непосредственно на лицо. Фу на тебя. Ну а следующий бой это очередная мука. Я бахаю всяких флангующих жмыхов, получаю по лицу. Ломаю хобот, стреляю как под пивкевич, даю без урона поставляя тем самым своих союзников, даю ноу no и получаю по щам. Вемкость под артой, вновь обсираюсь, а хэш газ рикошетит. Ты куда? Танкую в упор и наконец-таки уничтожаю этого леопарда. Ремонтируюсь и отменяю ремонт, чтобы успеть выстроить по БМП-2, а впоследствии еще по БМП-1. И все ради чего? Ради того, чтобы вот этот мстюн на леопарде первым и одновременно гений. Тактики авиационного боя, надорвав себе задницу, все-таки смог меня уничтожить хотя бы на ледке. <связывание> ну а следующий и последний бой, который вы увидите, это олицетворение Чифтейна на хэш-фугасах, где вы увидите как хорошие, так и плохие стороны, как самого танка, так и применение хэш-фугасов в бою. И все началось ну довольно таки хорошо. Немного танцев с бубном и есть изи прострел по БМПшке. Потом, заняв гениальнейшую позицию для танков с хорошим УВН, я забрал 96-го объекта, а буквально через несколько секунд еще одного. И здесь важно понимать, что если бы я стрелял под калиберами, то скорее всего ни в первом, ни во втором случае мы бы не увидели ваншота. Двигаясь дальше по мосту замечаю Мартера, стреляю, но пилкамера вновь показывает что-то эфемерное не от мира сего происходящее. Да ладно всем похуй. Благо крона. Дерево. Не дала ему обнаружить меня в столь уизменной позиции. Внезапно выезжает Паттон и смотрит, где же можно спиздить нефть. И погибает от прямого в башни. Ну а Мардера у меня все-таки подсосали. продвигаясь дальше по мосту и вижу, как очередной Паттон хочет побить нашу зинточку Отправляю его в ангар с двух шотиков и двигаюсь обратно к точке С. И вот именно сейчас, ребятки, вы станете очевидцами той самой нестабильности, которая будет вас преследовать на протяжении всего времени игры на Чиктейне, используя хэши. Замечаю ИСа-6, кидаю ему силуэт и, пожалуйста, изи ваншот Shot Вроде как повезло, но не спешите запускать фейерверк, ведь впереди нас ждет просто монстр. Мастодон танкования и покоритель избыточного давления М41 Бульдог. Вот сейчас не понял. И к первому выстрелу от меня вообще никаких претензий. А вот после второго, третьего и четвертого выстрела у меня ну слегка рванул пукан. И только с пятого выстрела Бульдог все-таки соизволил скончаться. И как бы ни была очевидна проблема нестабильности дамага, главная проблема этого танка является все-таки именно скорость. И чем меньше скорость, тем чаще вы не успеваете на тайминге и по сути являетесь танком второго эшелона. А в реалиях нашей игры, где треть игроков выходит после первой смерти, очень часто случается так, что в момент вашего прибытия на позицию, ваша тима уже либо в ангаре, либо на респе. А вы находитесь в тактическом окружении, где те же 55-ки или всякие кумулятивщики с улыбкой на лице над вами надругаются. Но в же слива противника вы доезжаете до его респа, где делаете ну 1 дай бог два килла и бой на этом заканчивается. Так что извините меня, но Чифтейн ни на 8.3, ни особенно Чифтейн на 8.7 и 9.0 рекомендовать как танк для фана или даже как танк для прокачки я ни под каким предлогом не буду. Лучше возьмите какой-нибудь подвижный ройкат или Викерс на 7.7 с хорошей перезарядкой. Ну а на этом у меня все, благодарю всех за просмотр, за поддержку, про всю эту ютуберскую мишуру не забывайте, лукасы, комменты, без них все-таки никуда, всем пока, ребята, и до новых встреч.